Социолог – это специалист, который занимается анализом, описанием и оценкой проблем, фактов и явлений происходящих в обществе, отдельных группах и общностях. Социолог изучает, как устроено общество его части, от крупных корпораций и высших органов власти до дошкольного класса и семьи. Социолог изучает, как все это функционирует и изменяется. Работа социолога связана со взаимодействием с людьми, изучением общественного мнения. Он проводит социологические исследования с целью разработки и внедрения мероприятий, направленных на создание в учреждениях, организациях, предприятиях наиболее благоприятных социально-психологических условий. Составляет программы социологических исследований, обрабатывает первичную информацию, обобщает полученные данные, разрабатывает рекомендации. Миссия социолога направлена на познание общества и закономерности его развития, как элемента общей культуры человека, поскольку без этого знания невозможно адекватно оценивать перспективы развития в нем личности. Область профессиональной деятельности социолога включает в себя разработку инструментария социологических исследований. Этот инструментарий имеет прикладное значение фактически во всех областях социальной практики, начиная от изучения покупательского спроса в торговой лавке и до исследования спроса на космические исследования в мировом масштабе. Близкими профессиями для социологов в соответствии с профессиональными стандартами являются профессии психолога, юрист-консульта, корректора, менеджера по рекламе и редактора. К основным профессиональным навыкам социолога относятся знание о разных социальных группах и слоях общества, основных методов сбора и анализа социологической информации, владение системами оценок статистической информации, полученной в процессе исследования социального объекта, умение составлять программу социологического исследования, отбирать, обрабатывать и анализировать данные, навыки представления результатов аналитической и исследовательской работы перед профессиональной и массовой аудиторией. Профессионально важным качествам социолога относятся способность концентрировать внимание, интуитивное мышление, коммуникативные способности, ораторские способности, аналитический склад ума, организаторские способности.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 Работников различных предприятий по социальным вопросам, преподаванием в системе высшего образования. В зависимости от ситуации социолог может прибегать к интервью, записи на диктофон или в форме доверительной беседы, к фокус-группам, к анализу документов и других письменных источников, к наблюдению. Профессиональный рост социолога может предполагать и управленческий путь развития, когда специалист, постепенно совершенствуясь, может стать руководителем структурных подразделений предприятия социологического агентства. Задача социологии состоит в том, чтобы найти различные инструменты для систематического участия в исследованиях и действиях, которые смогут решить проблемы во времени и пространстве, особенно в то время, когда социальные науки подвергаются нападкам. Профессии социолога готовят в нескольких вузах Приволжского федерального округа. О самих вузах, об условиях приема и обучения вы более подробно можете узнать на портале рф.